Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут В Сегодняшнее видео, как вы поняли, про идиомы, для примера которых мы будем использовать строчки из песен, а предыдущие можете посмотреть теперь в плейлисте, который длится всего 5 минут. Green Thumb. Дословно переводится как зеленый палец». На самом деле это способность садоводства к растения. растений. Для примера идеально подходит песни группы Cypress Hill. Hello, my Green Thumb. Hello, I'm Dr. Green Thumb. Он говорит «Привет, я доктор садовод». «Wrecking Ball» — это стенобитный шар. А теперь послушаем отрывок из песни Майли Сайрус. Like Дословно будет «Я вошла, как разрушительное ядро для сноски зданий». Но одно из переносных значений этого слова – это разрушительная сила, с которой она как бы ворвалась в его жизнь. И закрывает наш выпуск идиома из песни Адель «Someone Like You». «I hate to turn up of the blue» означает, что она ненавидит появляться без приглашения, как гром среди ясного неба. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, если вам интересна эта тема. А в комментариях к этому видео напишите свои любимые группы. И, конечно, слушайте хорошую музыку.